Такое, хоть с досады пей, об этом думать даже как-то больно. Как шведам накатили пиздюлей, они стали делать Scania и вольво Когда Кутозов при Бородино французам пиздюлей валил отменно, они неплохо делают Renault, еще Peugeot, а также ситроены А немцы, получив пизды от нас, что учудили, это ведь не слухи. Какие тачки делают сейчас? Красавцы Мерсы, Бумеры, Авдюхи. Когда через Гоби и Хинган японцам показали свои писи погнали через океан, Тойоты, Мазды, Хонды, Митсубиси, а что же мы, неужто всех тупей, и я хотел сказать бы без подначки, вот кто бы нам навешал пиздюлей, мы тоже бы научились делать тачки.